Всем здравствуйте. Здравствуйте, наши родные. Уже заметили, что елки везде в магазинах стоят, на улице иногда даже ставят. Скоро Новый год. Приглашаем всех на рождественский РД-ретрит, традиционный наш ретрит, который уже не первый год проходит у нас в горах. Здесь в Краснодарском крае, точнее в Адыгее. Многие уже знают, что это за место, оценили, все прекрасно, все отлично. Самое главное, конечно, не место, а кто там собирается. Собираются родные души, собираются в одном кругу для того, чтобы почувствовать эту общую атмосферу, совершенно уникальную атмосферу. Ту атмосферу, в которой происходят удивительные вещи, ту атмосферу, в которой происходят раскрытия, происходят прорывы. Происходит очень много чего, и а, ни один ретрит, ни один наш ретрит не повторяется. Это все уже знают, поэтому приезжают каждый год. Приглашаем вас. Ну и вообще, как всегда, вот хочется сказать, что рождественские ретриты – они действительно уникальны, они особенные, они наполнены волшебством, чудесами. И вы знаете, когда мы встречаем Рождество в родном круге, это с 6 на 7 января, мы смотрим, во-первых, прекрасные фильмы по теме, мы накрываем столы, у нас экскурсия в этот день, мы общаемся, тепло, душевно. Ну ну что может быть еще лучше, чем встреча с родными а, Нового года, встреча Рождества, такого светлого, чудесного праздника? Наверное, это... Это то, что привлекает очень многих родных постоянно возвращаться на рождественские ретриты. У нас есть участники, которые традиционно приезжают каждый год именно на рождественский ретрит. Вот за этим волшебством, за этим чудом. Ну и еще, конечно, вас на ретрите будет ожидать небольшой сюрприз от нас с Андреем. И не только сюрприз мы уже готовим, учим слова, сами догадывайтесь о чем идет речь. очень много практик, очень много практик, мы не будем об этом говорить, смотрите на сайте все очень подробно, очень четко описано. Поэтому если вы, если вам близка тема родных душ, если вы думаете где встретить Рождество, где отметить эти праздники, в каком кругу даже не задумывайтесь, обязательно приезжайте сто процентов вы не пожалеете. Ждем вас, приглашаем от всей души. До встречи. До встречи.